Так, поздравляем всех с получением инициации, 15 учеников получили инициацию, мы по традиции побеседуем, это важно прежде всего для вас, чтобы перевести эти тонкие процессы в осознание, ну и мы тоже комментируем, нам тоже интересно. 5 учеников получили первую ступень, начнем с первой ступени, я буду называть ваше имя, а вы, пожалуйста, машите, по возможности включайте видеопоток. Итак, Наталья, город Богородск, Наталья, первая ступень, машите, пожалуйста чтобы мы вас увидели, потому что вас много, особенно новичков я в лицо не знаю. Наталья, город Богородск. Наталья, Наталья, вижу, Наталья есть без, без звука. да. А вот Наталья, включите звук, я вас не вижу, но, возможно, с звуком получится. Да, вот скажите что-нибудь. Я Наталья. благодарю. Да, да, все хорошо, расскажите. Слышно меня? Да, да, слышно. Большое спасибо за эти возможности, что вы мне даете, всем нам даете. Я очень рада, что я попала к вам, и мне очень приятно с вами находиться. Спасибо вам, и Михаил и Лидии, спасибо вам. Хорошо. Практикуйте, поздравляем вас добрый путь. Добрый путь. Спасибо, что поделились. Спасибо. спасибо. Идем дальше. Гузель, Башкортостан, первая ступень. Да, видим вас. Так, у вас включен звук, как вы себя чувствуете? Отлично. Все хорошо. Спасибо большое. Благодарю вас. Хорошо. Практикуйте. Вас. Да, Самая главная практика. Да? Практикуйте. Да, Идем дальше. Елена, спасибо. город Ижевск. Машите, пожалуйста. Елена, первая ступень. Да, видим вас. Включите, пожалуйста, звук. Да. Как вы себя чувствуете? Я был... Слышно. Да, Я слышно. Слышно, слышно да. Да, я благодарю вас, все было вообще очень замечательно, внутри такое тепло, жар такой изнутри, и на душе такое спокойствие, то есть благодарю вас. Хорошо, спасибо, что поделились, практикуйте. Поздравляю Поздравляем. Любовь, город Киев, вижу без звука. Да, можно. Вот нажмите на кнопочку, он включится. Да, как себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствую себя хорошо, только сейчас слабость дикая по телу пошла, я прям руки не могу поднять. Mm -hmm. а, вообще очень колотило все тело, я прям не могла держать себя в руках, не могла, еле-еле не соединила руки, потому что прям колотилось очень жестко. Ну, сейчас хорошо себя чувствую, выдохнула и так гармонично. Спасибо вам большое. Хорошо. Хорошо. Угу. Ну, это адаптация определенная, новые энергии, новые вибрации. Наблюдайте, не оценивайте. Не контролируйте, просто сейчас отдохните. Да, и практикуйте. Спасибо вам большое. Практикуйте, спасибо, самое главное. Да, в добрый путь. И еще Нелли, город Калуга, Нелли на WhatsApp. Нелли, делаю вам звук э, громкий, как себя чувствуете? Здравствуйте, спасибо большое, Здравствуйте. все хорошо. Угу. Прошла теплая энергия по моему телу. Спасибо вам. Хорошо. Практикуйте. Поздравляем вас. Спасибо. Да. Доброе утро. Поделились. Переходим ко второй ступени. Три ученика прошли вторую ступень. Гульшат, город Альметьевск. Машите, пожалуйста. Да, видим вас. Включите, пожалуйста, звук. Да. Как себя чувствуете? Ну что, себя вообще хорошо, я уже привыкла, видимо, к этим энергиям. Mm -hmm. а, только руки у меня немножко почему-то дергались, не знаю зачем. Но вот это впервые такое, у меня, mm -hmm. то, что руки немножко дергались сами по себе. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Спасибо, mm -hmm. вас. Хорошо. Ну, ну дергались руки, скорее всего, просто адаптация вибрационная. Вы переходите на другие уровни и вот так тоже можно. Расслабление сказать, да. пошло и руки начали делать. да да так, что... То есть они же как сами по себе, понимаете? Да, практикуйте, возможно, как раз э, энергия, может быть, как-то блокировалась в них, может быть, сейчас оно больше пошло, и вы так ощутили. Самое главное, не переживайте, практикуйте, оно все наладится, адаптируется тело, практикуйте. Добрый да. Так, Галина, город Санкт-Петербург, вторая ступень. Да, видим вас, у вас включен звук, как себя чувствуете? Благодарю, все отлично. Хотела поделиться, вот буквально в двух секундах. Во-первых, у меня сегодня ночью, как бы я всегда, ну, сны какие-то определенные вижу, уже разгадывать их могу. У меня проснулся такой сон, помню, что было связано с чакрами и состоянием. Ну, что не помню, просто я проснулась в таком состоянии, что вот а, здоровье, сил у меня прибавление, вот, ну, как бы вот ощущение такого было, это первое. А второе, сегодня так было интересно, особо, ну... Как бы не чувствовала я, да, только единственное, за Михаилом, каждое слово я чувствовала вибрации то глаза, то уши, то руки, то ноги, вот, вот это вот, так это было здорово, и как бы вот такой вот, еще вот такой момент, значит, были картинки, то я в спортзале занимаюсь, то йогой, то наверху, тоже вот, ну, медитирую я, то есть вот эти вот картинки сменяли одну другую. Вот. Благодарю. Ну, очень здорово. Супер. Хорошо. Ну, образы могут быть разные, если они приходят. Ну, поразмышляйте, возможно, они вам что-то подсказывают. То есть эти образы, если они приходят, они вам самим больше всего понятны, да, на самом деле? Да. Вот. Ну, однозначно что-то на практику похоже, так что практикуйте да, я, на новом уровне. Я поняла, о чем это. Я поняла. Да, Спасибо да, вам да, большое. Практикуйте. Спасибо, вас. что поделились. Спасибо. Дальше Ольга, Индия Гоа. Ольга, включите звук, пожалуйста. Видим вас, не включается. А я вот сейчас нажала. А, невозможен звук? Вот, сейчас включился. Да, как себя чувствуете? Ну, написано, что организатор типа запретил звук включать. Вот. Это, я наверное, так написано. Нет, мы наоборот включаемся на звук. Да, как себя чувствуете сегодня? Шикарно себя чувствую. Спасибо, мои дорогие. Я не знаю, каждый раз, когда в инициацию... Вот вторая инициация уже... Как будто ты засыпаешь одним человеком, но не засыпаешь, а закрываешь глаза, и потом открываешь, и вообще другой человек. По-другому вообще на мир смотришь. Но вибрации, конечно, очень сильные. Я энергетически чувствительная, поэтому я прям чувствовала каждое из слов, и вот все каждую секунду. Хорошо. Спасибо, Михаил. Спасибо, Лидия. Замечательно. На самом деле, верно говорите вот на... Инициации действительно, вот до вы одни, особенно на тонком уровне, после вы прям другие, очень хорошо подчеркнули, это действительно так. Теперь практика, самая главная практика. Поздравляем. Поздравляем. Очень, очень важный этап, до второй ступени дойти, это очень круто, это очень важно, потому что мы начинаем работать, да, всем напоминаю, особенно тем, кто первый раз пришел, именно со второй ступени мы начинаем работать с причинами, любой какой-то ситуации, которая нас напрягает хоть чем-то, с гармонизацией, чистка начинается у нас, это очень важно, в наше время вообще очень важно. Так что всех поздравляем, кто дошел до второй ступени, доходите и, главное, практикуйте. Переходим к третьей ступени. Два ученика у нас получили третью ступень. Третья ступень – это уровень уже очень мощный, начинаются родовые практики, девятиуровневая защита очень интересная дается именно на третьей ступени. Ирина, город Москва. Ирина, я вас вижу, как себя чувствуете? Да, добрый день, добрый, спасибо добрый. за инициацию. Чувствую себя прекрасно. Вот... Гармонично, спокойно. Каждый раз с инициации я вижу новые цвета. Сейчас я видела много-много зеленого. То есть синий у меня постоянно идет фоном. А вот, ну, Меркурий, виш ⁇ А, вот. а зеленый как бы, вот он у меня проявился. Я все думала, когда он будет. анахата. А вот он, она. А вот. что еще хочу сказать, что настолько вот гармонично жизнь складывается, да, что вот у меня сейчас идет маленький, маленький под период... К uh -huh. вот, вот периодик три uh -huh. недельки и вот сейчас я получаю инициацию третья ступень мастер и целитель. это так для меня ну вау для меня это круто и знаете прям вот я чувствую что это мое отлично не знаю почему я прям отлично. прям вот прям такой вообще что-то прям даже сейчас думаю что астрология мою а вот прям сейчас понимаю что это мое Ой, Ирина я прекрасно вот. о... дошли до третьей ступени Помню, если не ошибаюсь, у вас было очень много сомнений и вопросов перед первой ступенью, если я не ошибаюсь, но да, вот да, сейчас да, видно, да. как вы yeah. уже вошли в практику, как вы утвердились в ней, как вы наконец-то расслабляетесь и позволяете себе этим чудесам быть, так сказать, через эту практику. Да, но я много практикую, скажем так, по 5-6 часов, это там 2-3 утром, 2-3 вечером, да, Круто. и каждый день, просто я очень переживаю для своих родных, хочу им очень сильно помочь, и вот у меня видно моя вот эта ганданта Епитер в рыбах, она прям у меня вот... Спасает, скажем, в этом. Да, я да, вот да. энергию в этом чувствую прям. Прям вот хочется прям как-то зудит там, помочь, пойти еще. Мои родные уже, слава богу, смирились. Может быть, вы помогаете. Они уже разных... это вы сами. Да, они уже спокойно ко всему относятся. А я прям чувствую, выкрыли за спиной ваши. Потому что они так меняются и так спокойно относятся ко всему. И прям даже Полина, точка старшая, сказала, мама, ну когда я практиковала, у меня что-то изменилось. Запомнит вот, день, 7 февраля, у меня что-то, говорит, вот здесь вот что-то, я не знаю. Ну, в общем, когда финансовый канал получила, вот она прямо мне так сказала. вот Просто хочу сказать, что у меня под перед кетой идет Кето находится в девятом доме учителей наставников у вас, любимых. Потом у меня что, управляет девятым домом Венера, в двенадцатом доме. Поэтому удовольствие я получаю, дающий двенадцатый дом, да. Вот. И сегодня, кстати, наша атра в харане трансформирующее. Все, несите дня по астрологии пятерка. Проанализировали, верно. Свись расклад. <с да, у меня Макс, а Макс меня в восьмом доме в Харане. Вот у вас же доме астрологии. Поэтому у меня, как бы, настолько все гармонично, прям на тебе единую картинку сердечко. Так что мое сердечко вам. Зависать. Спасибо большое. Зажгли духовный огонь по Марсу в восьмом доме. Замечательно, да, да, то, да, что да. нужно. Пазл сложился. Ну что, с третьей ступени мы вас да. поздравляем. Практикуйте, поздравляем. это еще новый уровень. Я рада, что у вас происходит коннект с родными. Это замечательно. А так и должно быть, если вы даете пространство близким, свободу выбора. Это все-таки тоже очень важно. Всему свое время. Спасибо. Практикуйте, Добрый поздравляем. Благодарю. И Елена, еще третья ступень у нас получила, город Липецк. Елена, машите, пожалуйста, Да, Елена. Еди, да, как себя чувствуете? Очень чувствую, хорошо, я вас благодарю. Вот. И я очень давно хотела получить третью ступень, прям мне очень хотелось почему-то. Все ждала, ждала, ну когда же, ну когда же, ну когда же, чтобы как можно больше людей обхватить, увеличить, как бы задействовать все за один раз, чтобы получили как бы все помощь. И как хотела вам сказать, что на этой инициации я впервые вот, почувствовала цвета. Цвет был фиолетовый, как бы огромное фиолетовое озеро. А потом, когда уже... Тут уже после как бы, символа, когда прописывал Михаил, тут уже золотистый, серебристый. И, ну, фиолетом, вся в фиолетом цвете была. Ну и все же конечно, ладошки, и лицо горело. Это все и было. Благодарю Спасибо. вас. Я очень рада, что получила третью ступень. Замечательно. Мы тоже рады, что вы учитесь, растете сознанием, практикуете, да. чувствуется вот эта вот энергия определенной радости. Это очень-очень замечательно, это результат тоже. Так что продолжайте практику на новом уровне. Поздравляю вас. вас спасибо и переходим к каналам силы Пять учеников прошли каналы силы Каналы канал силы это обучение инициации практики символы то есть все прям очень мощно и интересно по основным сферам жизни они у нас распределены по чакрам первая чакра финансовый канал силы мария тамбовская область мария видела вас Помашите да и включите пожалуйста звук да как себя чувствуете а, я приветствую своих учителей. Здравствуйте. Ой, почему-то звук пропал. Приветствовали, слышно было, а потом резко пропал. Скажите что-нибудь. Может быть, наоборот, наушники надо убрать. когда это помогает. Ну, вы говорили приветствие, было слышно, сейчас не слышно. А, у вас он вообще... Сейчас, секундочку, я вам помогу нажать на кнопочку. Так, сейчас. Вот, давайте я нажимаю, вы согласитесь. И он... Да, да. Как себя чувствует? Я смахнула, отмахну, и все, он выключился. А, ну, приветствую учителей. А, приветствую первую ступень. Я очень рада, что в нашем полку прибыла, как говорится. А, какая была третья, наверное, ступень, когда я видела нас в белых, вот эту нашу армию светлых. вот Очень рада вот Елена, да, сейчас была? Она mm -hmm. тут поблизости. Ножка mm -hmm. липецк, он вот там. Там 40 километров. Mm -hmm. А землячка. Mm -hmm. Так что... А, это прекрасная возможность увидеть вот учителей. Нам вас очень понравилось в прямых эфирах по астрологии. Надеюсь, вы скоро к нам будете выходить. Ой, я четвертым 20. модулем занимаюсь, поэтому мне нужно все успеть. Пока так много открытых уроков, с них столько информации, что пересматривайте да. пока. Это, конечно, это без этого никуда. Вот, что а -а -а. мне хотелось все закончить и убежать. Но я знаю, что у меня вот этот финансовый канал, у -у -у. вот эта вот чакра, она заблокирована очень сильно. Вот, поэтому мне прям хотелось все, все это закончить. Прям такой поток шел вообще мощный. Вот. Потом, когда Михаил начал вкладывать символы, немножко все успокоилось, все улеглось. Вот. И потом уже под конец тоже был мощный прям поток. Прям все давило. Но уже здесь бежать никуда не хотелось. Mm -hmm. <laughs> все уже хотелось остаться. Был где-то вот в этой области, но со стороны спины, Прям очень сильный зажим, я чувствовала. Вот. Ну, в принципе, все супер. Выйдем практиковать. Это уже моя пятая ступень, можно так сказать. Идем дальше. Всем, кто боится, что сомневается, главное начать. Потом не закончите. Потом будет тянуть, тянуть, тянуть. И сомнения, да, очень, мозг, мозг работает, вот, а вдруг это все так, ну, неправда, вдруг это все надумано, а после, сейчас кармического канала, получается, меня не отпустило, вот сейчас было вообще так спокойно, вот те все четыре было прям, даже перед инсацией мне как все трясло, прям было страшно, Мозг там работал, вдруг это все неправда, я себе это все накрутила. Вот. У меня даже, помню, после первой инсации вы сказали: у меня муж не поддерживает, а вы сказали: оставьте его в покое. Он теперь просто что-нибудь где-то нет. Иди, сделай, иди, иди почистить. Конечно. Вкусно. Вот. Все. Дочка у меня ходит, она ничего не знает, но что-то так, вот так вот, ей 6 лет, делает руки до мосты, что-то там, ну, слышит же она символа, все равно что-то пытается говорить, мне сама руки прикладывает. Вот, ей так это тоже интересно, говорит, мама, тебе тебя прошло? Да, да, да, прошло. всем удачи, очень рада была видеть своих учителей. Да, спасибо, что поделились. Не мозг, я бы сказала, это делает, это делает наш ум, Манас. Он так устроен во всем сомневаться, вечно сомневаться. И это нормально. Вы просто наблюдаете, анализируйте не его, а вашу практику, ваши результаты. А ум он всегда найдет за что зацепиться. Есть природа, ума, природа. Есть ваша природа, да. Но он также является вашей природой. Поэтому... Нужно познать себя, понимаете, да. самое главное – расслабиться, довериться и практиковаться. Очень хорошо, что вы это анализируете, проговариваете, значит, вы это наблюдаете, вот, и рады, что и муж уже открылся. Всему свое время, самое главное – дать пространство. Любовь это всегда пространство, да? вот в астрологии мы это изучаем, как через сектор рыб, в да? <с> которых у нас сейчас Венера с Юпитером. Э -э любовь это Венера, Венера в рыбах в экзальтации, это значит пространство. Обязательно близким людям нужно давать пространство, тем более, когда, конечно, вы чем-то увлечены и хотите помочь, но причинять добро не надо, надо просто спокойно заниматься тем, что вам нравится и не давить на близких. В свое время они действительно... Посмотрят, как, как вам хорошо, и захотят, чтобы у них также было хорошо, и, конечно же, придут к вам, и потом им понравится, они расслабятся, и, конечно же, этот поток любви, кто же откажется от него. Так что все верно, все а замечательно. А сказать по поводу проработки аффирмаций. Угу. А, вот я заметила, что а, когда что-то не исполняется, ну, прям долго-долго, там, полгода работаю, и ко мне приходит осознание, что это мне вообще уже не нужно. Вот. Что это как бы вообще не мое было желание. Вот. Я без этого проживу прекрасно. Отлично. А Поэтому вот. оно и не реализовывалось, потому что оно на самом деле ну, не ваше. Такое Чужого, тоже да. бывает. Это как да. программа. Программа такая. Вот Какие да, программы? Не вот... Нет претензий уже как-то. Ну, ну, я же хотела. Ну, тоже должно работать. М -м -м. Нет, этого лучше Мы не надо. Просто спокойствие. Вот. Ну, а... По поводу того, что там э, лечение, ну, вообще, вообще за, за день мы в прошлый раз отравились мужем или какая-то была, ну, короче, штука нам было очень плохо. Я сначала почистила себя, немножко восстановила, все, потом смогла его. И у него за два дня все прошло. Даже врач удивилась. Она говорит, лежат люди по несколько дней, даже не приходят в больницу, они не могут дойти, потому что их вот выворачивают. Они просто звонят, и больничный. А он на следующий день сам смог прийти к ним. Тоже было все прекрасно. Вот, я вас благодарю. Практикуй, практикуйте, благодарим, что поделились, да, практикуйте на новом уровне. Еще хотелось сказать, что вот вы говорили, что прям в, в этот вносит. На самом деле, к материальному потоку мощному, который мы на первой чакре, да, прорабатываем, нужно быть готовыми. И вот это вы и ощутили вначале. Хорошо, что вы это отметили, да, то есть там много расширения нужно. Это расширение может быть вначале не очень понятно, вот, так что... Финансовый канал силы, всем к изучению, но нужно быть готовыми и прорабатывать, готовить амбары. Ладно, давайте идти дальше. Это у нас была первая чакра, на вторую чакру у нас сегодня нет учеников. Вторая чакра – это целительский канал силы, 40 дополнительных символов, очень такая детальная проработка. Третий канал силы – эмоционально-творческий. Марина, город Новосибирск, вы с нами еще? Марина, помашите. Марина, помашите. Марину вижу без видео, только звука нет. Включите, пожалуйста. Я нажала на кнопочку, вам нужно его согласиться. На... Да, да, сейчас должно быть. Как да, себя да, чувствуете, да. Марина? Дорогие мои учителя, я вас приветствую. Mm -hmm. Я благодарю вас за то, что вы есть. Я mm -hmm. благодарю за сегодняшнюю инициацию и благодарю еще за одну жемчужинку, за одну бусинку, которую я нанизала на свое ожерелье. Ну, сегодня также все прошло прекрасно. Было очень много света. Вот я сама комната, где я находилась, залилась сиреневым цветом, фиолетовым прозрачным, и очень много было потока белого света. И когда Михайлов сказал, дышим насчет 7 поднимаемся, у меня впервые пошло такое раскрытие. То есть первой по седьмой чакры лотосы раскрывались и показывали все свои цвета. А когда я обратно столбом по позвоночнику пропускала дыхание, там белый-белый свет и шел поток. Вот, значит, потом началось расширение. Вот огромное-огромное расширение, и мне показывали эту раструбу, и мои волосы, и ноги. Как я поняла, что это я. Я ходила по кругу, он расширялся, расширялся, расширялся. И вот там были как-то очень много пространства, и показывали, наверное, моей жизни, что ли, все. Вот, очень было даже интересно. Мне так хорошо. Я еще не спустилась сверху вниз. Пусть будет еще, еще меня, лучше. Спасибо. У меня что такое извинились. умиротворение. Мне так здорово. Я вас благодарю, благодарю, благодарю, мои дорогие. Я вас обнимаю. Любовь я обнимаю. И очень благодарна. Благодарю. Спасибо у меня подписки действительно реальные. Вот на всех планах я. Uh -huh. Благодарю. Очень рады слышать. Ради этого мы обучаем, чтобы из вас этот поток шел и вас в нем выносило в любовь, в свет, в мир, в добро. И там оно, конечно, ощущается как счастье. Еще что, один это... последний такой да -да. момент, извините, что я вспомнила, вы знаете, у меня впервые такое было, и я сначала не поняла, я увидела танец. Uh -huh. Вот увидела мужчину и женщину, и я поняла, что наконец-то во мне внутри, да, вот этот танец соединения женского и мужского там так было красиво, и вот они вместе гармонично танцевали и соединялись, то есть вот моя анимая анимус. Uh -huh. ну, ну, я да. не знаю, чего еще больше можно желать. Мы почувствовали одну целую. Замечательно. Да, Замечательно. это так прекрасно. Ну, это круто. так здорово, я вас благодарю, мои дорогие. Соединение. Благодарю, благодарю, двух, благодарю. Двух центральных начал. Это Ух. и есть наш путь к счастью, соединить это. Да? Мы в иллюзии разъединения, когда мы ощущаем все-таки это едино. Это и есть ощущение целостности. Поздравляю Но вас, не замечательно. не передать, вот эти ощущения, вот эти, это М -м. не передать, это нужно только прочувствовать. Да, благодарю вас. Мы вас благодарим, что поделились. Практикуйте на новом уровне. Идем дальше. На четвертую часть у нас сегодня нет учеников. Это духовный канал. Дальше идет пятая чакра. Это кармический канал. И дальше еще чакра Атлант. Вот ее у нас сегодня прошла Светлана. Чакра Атлант э, связана с очень глубоким очищением от очень деструктивных программ, мы там это изучаем. И Светлана еще сразу прошла седьмую чакру, чакру любви. из Светлана у нас из Новосибирска. Светлана, мы вас видим. Как себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня не останавливается какой-то прям поток энергетический сверху вниз. У меня давно не было ощущений таких ярких. Ну, наверное, может быть, на первых инициации. Угу. А вот сегодня где-то с середины инициации что-то такое, как будто бы вот у меня в середине тела вот так вот вспыхнула, и вот снизу вверх идет вот энергия. Снизу вверх, снизу вверх, и до сих пор я, я сижу такая вот в таком состоянии. Mm -hmm. Очень, очень здорово, mm -hmm. очень ä, приятно. Mm -hmm. Я ä, дошла до конца, я mm -hmm. получила все инициации. Перед инициацией посмотрела специально, когда я получала первую, это было в 21 году, в начале 2 января. Ну, в общем, у меня заняло обучение два, два года, года а, с небольшим. Да, да два, года. Угу. Почти два года. Да, да, да. У -у -у -у. В конце 20 я начала обучение по рейке, и вот сейчас я добралась до, до вершинки. У -у -у. Замечательно поздравляем <связываем> вас с таким очень важным циклом да. вашего развития, Спасибо. вашего роста. Вы молодец. Поздравляем. Очень-очень круто. Практикуйте очень теперь. Круто. Да. Практикую, практикую каждый день, начиная с того момента, с первой инициации, ни разу не пропускала, еще ни одного дня. Круто. Вот это действительно. А вот это, я понимаю, Сатурн. Какой Сатурн у вас? В каком знаке? В ну, вот, вот, оно, все соответствует. Дальше у вас впереди новый этап, этап учителя, готовимся, да? напишите, напомните мне, чтобы мы с вами дату выбрали, это очень серьезный этап. И mm -hmm. очень важный шаг. Так что наши поздравления. Не прощаемся. На следующем уровне еще встретимся. И жду вас также на астрологию на продолжение. С Сатурном в конечно, надо дальше себя <laughs> структурировать. Есть куда расти всегда всем нам, пока мы играем в эту лилу, в этой жизни. Вот. Благодарим, mm -hmm. что поделились. Практикуйте. Спасибо. Благодарю. Идем вас. дальше. Шестая чакра, так, это мы, чакра Атлант, дальше у нас идет шестая, да, работа с информационными составляющими, работа с рамкой, тонкая информация, диагностика, это все шестая чакра. Надежда из Финляндии, город Кирова. Так, Надежда, вижу. У меня звук-то я слышу, вы меня слышите? Да, как вы себя чувствуете? Да. Слышим, слышим. Чувствую очень хорошо. В начале... Инициация была ощущение вибрации в лобной части, потом в затылочной, потом в межбровной, потом какой-то жар был, и все прошло. И такое ощущение, нужно встать и бежать куда-то. Много энергии. Не знаю, куда бежать, но надо бежать. То есть столько энергии внутри, что... Не знаю, не объять, мне кажется, не объят. Благодарю вас, учителя, благодарю за все. Это очень, вам очень, на это очень замечательно. Спасибо. Надежде 70 лет, если вдруг кто-то не знает. вот в, такой, в таком возрасте такой уровень энергии – это вот результат практики. Конечно же, Надежда, вы молодец. Практикуйте дальше, и пусть молодец, все будет Надежда. у вас хорошо. Спасибо, что поделились. Поздравляем вас. Так, еще по шестой чакре у нас Татьяна из города Кудрова. Татьяна прошла и шестую, и седьмую чакру. Седьмая чакра – это чакра любви. Так, вы еще с нами, Татьяна. Помашите, пожалуйста, Татьяна. Да, видим вас. Включите, пожалуйста, звук. Да. Как себя чувствуете? Добрый день всем. Очень рада всех видеть. Лидия, Михаил. Mm -hmm. У меня, конечно, очень такой большой путь. Я начала рейки изучать еще в девятнадцатом году. Но вот первая инициация у меня была первой ступенью. По-моему, зимой 2000 еще вы проводили ТТТ-инициацию. Mm -hmm. Индивидуально. Всегда как бы для меня это какое-то волшебство и чудо. Вроде как ничего не ждешь, но каждый раз какие-то такие ощущения необычные. Вот сегодня почему-то я почувствовала себя капелькой воды, вот когда началось все. Все. Как будто вот упала в масло и вот меня вверх подбросило сразу и сразу у руки стали вот горячие. Mm -hmm. Потом мне почему-то, видимо, может быть то, что канал Глостер, у меня почему-то все время увиделся глаз вот фиолетовый, mm -hmm. такие пушистые пушистые ресницы были mm -hmm. почему-то. Mm -hmm. Каждый раз, конечно, Рейки для меня делаю чистку, каждый раз руки очень очень горячие. не вроде как и не ждешь, но каждый раз какое-то вот чудо, да, волшебство. Вот, Последнее, как бы то, что когда получила последний раз в августе, по-моему, канал «Корона», в сентябре у меня очень сильно сломал саму руку со смещением. <связывая> И вот, пока мы ехали в больницу, в поликлинику сначала я ему делала скорую помощь, так что всем как бы желаю <связывая> получить хотя бы вторую степень рейки — это скорую помощь, волшебную палочку. Вот, очень сильно помогает. И вот э, операция у него только была вечером. И в поликлинике ему сказали, что давай сделаем анестезию. Ну, то есть э, он даже от анестезии отказался. Хотя боль была очень сильная сначала. Mm -hmm. То есть он вытерпел эту боль. Mm -hmm. Вот он, конечно, у него Долеев, а Но вот mm -hmm. все равно как бы ну, очень помогло Рейке, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, вообще, когда я услышала последний канал Силы Христос, для меня столько было откровений. Вот я желаю всем всем как бы дойти до такого уровня, чтобы вот открыть это волшебство просто. И такие я когда открыла stranded... инструкция, да, по символам, какие они вообще красивые и легкие. символы рейки в канале Христос. Благодарю, конечно, большое Лидия Михайлов. Спасибо вам большое. Спасибо, что поделились вашей историей. Да, и правильно вы говорите: вот там на, на самом, так сказать, верхнем уровне седьмая чакра: на самом деле все легко и просто. Да. Вот нам нужно и дойти до этого, чтобы дойти до этой легкости. Это и есть на самом деле любовь, когда легко, просто, свободно. Вот. Это у вас получается финальная инициация, да, сегодня? Ну да, как бы я оставляю, конечно, себе дверку для, для последней. Как бы, да, я думаю, что все. большой такой опыт провести с собой, как бы с моими клиентами, кому я помогаю, чтобы потом, может быть, как бы дойти до непосредственно и учителем до последней ступени. Mm – -hmm. mm -hmm. Хорошо, здорово, что помогаете другим, что работаете с другими. Это прям замечательно. Пусть у вас все будет хорошо, практикуйте. да Не забывайте, когда вы проходите финальные инициации, Дальше на вас ответственность не забывать практиковать, да, потому что это, конечно, очень важно, чтобы не терялась вот эта вот практика, потому что вы адаптируетесь к ней, начинаете привыкать к хорошему, и потом думаете, так могу без практики, но лучше, конечно, все время в этом потоке быть, не забывайте, потому что в нужный момент этот всегда вам очень поможет. Спасибо, ну, что ну, поделились, будем вас ждать дальше. Вы у меня обучаетесь астрологии, напомните? Да, я вот как раз хотела сказать, я немножко перестановила, конечно, mm -hmm. первую ступень, но я вот закончила рейки, я думаю, что сейчас начну yeah. более усиленно заниматься возвращайтесь, астрологией. Возвращайтесь, возвращайтесь, тогда Ой. не прощаемся, и очень рада, что вы продолжаете обучение. Да, я всегда помогу, пишите, если что, всегда помогу mm -hmm. разобраться. Mm -hmm. Хотела сказать, что сейчас сидела немножко и грустила, вроде как расстались с голосом Михаила. Вот, а, потом, а, потом, а потом, просто Михаил очень похож на моего дедушку, да. детство вообще, а, а потом вспомнила, что вы же и, и, как бы проводите инициации, потом уже после того, да, как… Да, можно как, приходить на повторные да, инициации, просто побыть что? в потоке, да, для самой практики это не обязательно, а вот просто в потоке побыть, вопрос задать, пообщаться, послушать нас, да, в таком живом потоке всегда можно, если что, Спасибо большое. Поздравляю. Очень сегодня такая теплая у нас встреча, теплая беседа. На этом мы завершаем, но не прощаемся. Мы на связи с каждым из вас в личном диалоге. Если будут вопросы по изучению материала, всегда пишите, всегда поможем так, как можем. Вот. И у нас завтра, не забывайте, круг целительства по воскресеньям. Каждое воскресенье 12 часов по Москве участвуйте обязательно. Это благотворительность нашей стороны, прежде всего, для поддержки учеников. Но в нем может участвовать любой человек. То есть вы можете и близких записывать. Сделайте это своей такой хорошей привычкой. Ставьте будильнички. Нужно записаться в середине недели на эту практику. А по воскресеньям в 12 часов по Москве всегда можете участвовать. Вот. Ну и в час по Москве каждый день тоже поддержка мужской энергии идет. Это все подробно описано на платформе обучения. Вот. Ну и не забывайте, чтобы были результаты от практики рейки. Должна быть сама практика в регулярной в регулярном формате и отсутствие от ожидания. Это очень важно. Тогда все получится. Все. На сегодня обнимаем всех светом и любовью. любовью. Всех благ. До скорых встреч. До Всего доброго. Всем До свидания.